замороженных полуфабрикатов пленка специально вынесена то есть это может машина работать до метровой ширины пленки скажем так, то есть машина оттуда заправляется здесь выходит такой же как на вертикалке сделан формирующий узел и уходит в небеса тачскрин Такая вот машинка.